Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джусь, оранжат. да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Это вот, вот это кто натворил?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 Ну ты пей, пей. Я тебе ведро поставил. Теперь хороший отходняк. Опа, парились. Корабля, а ты напоминаешь, All right. <laughs> ха <laughs>